Настойчивость окупается. Это вот касается того, что вот я приводил пример с того, что вот когда бы у вас была возможность, закончили бы вы свои попытки сделать самое лучшее для своего окружения. Если вы действительно хотите самого лучшего для своего окружения, ну если вы корыстный, если вы эгоистичен и думаете конкретно только о себе, то, конечно, у вас будут проблемы. И вот именно вот эти проблемы, они вот именно вот в этом и выражаются, что вы пытаетесь получить мимолетный а, результат, а, мимолетное наслаждение в виде того, чтобы вам, а, кого бы вы ни рекрутировали, вам говорили «да», а кому бы вы ни продавали, вам вошли и покупали, и таким образом вы не делаете результаты, потому что ваши ожидания… Не, то есть, действительность не оправдывает ожидания. То есть, в действительности люди чувствуют, и в действительности люди чувствуют, что вы хотите на них нажиться, и пускай вы в это сами не верите. Но, когда у вас нет такого момента, что у вас есть дар, у вас есть осанка, и вы идете и предлагаете, вы должны понимать, ребят, что сегодня большая часть населения, она гиперзанятая. У них очень много отвлекающих факторов. Вот вы сегодня им что-то предложили. Человек посмотрел презентацию, человек посмотрел о бизнесе. Вы, возможно, человеку выслали свой интернет-магазин. Возможно, вы что-то... Ну, как-то с человеком пообщались, человек, человека что-то интересовало. Но в определенный момент он, ну, затих. Знаете, вот как будто ну, пропал человек. то есть И вы такие, ну и ладно, пропал, так пропал, значит, человеку не нужно. Но в большинстве своих случаев кто-то его отвлек, а, ну, появились какие-то дела, он побежал и забыл о вас, либо ну, где-то вот затерялись сообщения. и В принципе, он не, ну, не понимает, как с вами связаться. По-разное бывает. А, социальные сети, видео. Сегодня так, ну, такая ситуация в стране, где ты следишь а, за негативными новостями, кто кого там застрелил и так далее, кто кого навредил, какие санкции, э, моратории и много-много другое. То есть чело, э, у человека забита голова тем, что легко упустить самое важное. Если вы в этой жизни не пытаетесь снова и снова заинтересовать человека, вовлечь, поднять его уровень осознанности, осознанности обучить человека, то есть сделать так максимально, чтобы он понял, чем вы занимаетесь. Да, то есть, и таким образом э, вы тогда сделаете результаты. Да, то есть вот аматоры, аматоры, они вот, как я и говорил, они вот мимолетные, их выгода, если не удовлетворяется здесь, сейчас, они вот бросают человека. Профессионалы продолжают приглашать, обучать и повышать осознанность. Профессионалы, они идут, достигают своей цели. Его задача, вот вы видите перед собой, в своем окружении каких-то людей, в социальных сетях вы познакомились, вы, вы, вы четко конкретно понимаете, вот этот человек вот сделал бы с вами результат, ему это нужно. Но он сейчас как-то БМК у коррек, у него там свои важные дела, он не соглашается. Ваша задача не кидать его. Ваша задача подумать, обмозговать, что сделать так, чтобы еще его обучить, куда его пригласить, что сделать, что сделать такого, чтобы повысить его уровень осознанности, чтобы он осознал, что он теряет на самом деле. И вот ваш подход к любому человеку, ваш подход, вот, когда вам отказывают, когда вам говорят, ой, нет это не нужно, это какая-то ерунда, либо что это, но вы понимаете, человек-то вроде адекватный. Да? То есть понятно, что с неадекватными вообще работать не нужно, заставлять кого-то что-то делать. Но опять же, с позиции того, если вы спасатель, да, то есть, вот опять же, вот одна из аналогий, вы спасатель, вы МЧСовец, вы пожарный, да? то есть ваша возможность, вы, вы, ваша суперсила это спасать жизни людей. Да? То есть и вы идете в огонь и спасаете, вы не стоите на стороне. Вы не думаете, ой, ему то наверное, не надо. Либо же он кричит, я сдохну, я сгорю в этом пепелище. Нет, ваш долг, ваш долг идти и спасти человека. Неважно, хочет он жить, не хочет жить и так далее. Проявляет он там э, чувство жизни, либо нет, рискуя собой, спасатель идет и спасает этого человека. И так далее. То же самое, как психологи, либо переговорщики, насколько спасают людей, которые хотят сброситься там с моста. Это такие крайности, да, то есть, но ну, вы спасаете жизни людей. И своим бизнесом, своим продуктом вы спасаете жизни людей, мать вашу. Я хочу, чтобы это вдолбилось, это семя прям просело у вас в голове и прорастало. Возможно, не сегодня но прорастет, благодаря моим словам. Но рано или поздно я хочу, чтобы вы это осознали. У вас не сегодня, так завтра, послезавтра, через год вот такой как будто щелчок появился. Блин, теперь я четко представляю, я понимаю, как этот бизнес строится. И от чего зависят мой, в принципе, результаты, мое отношение, каково оно должно быть. Да, то есть, вот ваше отношение, вот вы идете к человеку, и вы можете прямо сказать: смотри, дорогая, смотри, дорогой сестра, подруга, брат, мама, папа моя задача, мне без разницы. Купите вы у меня продукт, либо нет, станете вы моим клиентом, либо нет, станете вы моим дистрибьютором, либо нет, у меня не имеет значения. У меня есть дар, у меня есть возможность, и моя, моя единственная задача, моя цель. Это чтобы вы понимали, что это, чтобы вы осознавали. И вот это вот лишь моя цель, чтобы вы просто осознали и поняли. И даже если вдруг этот человек не пойдет к вам, а пойдет кому-то другому в сетевую компанию, вы сделали прям благое дело. Человек, который сначала был каким-то негативным, но благодаря вам человек пошел и начал пользоваться продуктом, пускай к другому человеку. Вы сделали прям очень глобальное, благое дело. Но фишка в том, что когда вы будете именно с таким отношением относиться, человек прям почувствует вот эту заботу. Человек почувствует вот эту беспристанность к тому, чтобы на вас, на их тупо заработать, а то, что вы действительно человеку хотите помочь разобраться. Разобраться в этой индустрии, разобраться в вашей сетевой компании, разобраться в вашем продукте. И таким образом... Вам человек потом скажет спасибо, ваш этот человек настолько станет классным клиентом, либо вашим потенциальным партнером, что вы с ума сойдете, а вот от этого всего, вот это, от этой любви, да, то есть вот от этого отношения. И вот посудите, да, то есть вот моя сетевая компания, да, то есть она связана с бадами. И у бад очень много предубеждений, очень много там а, всякого негатива. Многие люди говорят, что бады это говно, лекарства, лучше в аптеку, лучше к врачам и так, и так далее. Вот моя задача. Да, то есть вот я иду вот к, такому, к тому человеку, который понимает, ему это нужно. Если человек в этом разберется, он прям станет самым счастливым человеком на свете. И просто моя задача, разберись, пожалуйста, давай разберемся вместе. Смотри, вот ты говоришь, что это говно. Ну, грубо говоря, так грубо, да? Ну, давай мы сравним. Ты говоришь, что вот аптека это хорошо, а вот мой продукт это говно. Давай разберемся. Давай разберемся, моя задача не для того, чтобы меня ты это купила, да нет, мне это не надо. Зачем? Моя задача, чтобы ты понимала, что ты ошибаешься. Просто давай разберемся, и когда разберемся, когда ты поймешь, и ты тогда можешь сказать, что это говно, я тебе разрешаю. Но просто пока ты не понимаешь и не разбираешься, и говоришь, вот мне вот такое, то это просто глупо как минимум. Да, то есть, и поэтому моя задача номер один, не для того, чтобы ты меня купила, не для того, чтобы ты пришла ко мне в бизнес, моя задача, чтобы ты разобралась, для того, чтобы ты начал понимать, что я продаю и начал понимать, чем я занимаюсь и почему это настолько потрясающе.